Всем привет! На связи Хаос. Сегодня мы расскажем про село Волочаевка-1. Село было основано в 1908 году. Главной исторической достопримечательностью поселка Волочаевка является памятник участникам Волочаевских боев в годы Гражданской войны на Дальнем Востоке, который установлен на сотке Июнь-Карань. На этом месте в феврале 1922 года произошло одно из крупнейших сражений заключительной части Гражданской войны – Волочаевский бой. В 1928 году на вершине сопки Июнь-Карань рядом с братской могилой 118 борцов за победу советов на Дальнем Востоке было построено здание памятника музея с расположенной на крыше скульптурой красноармейца. В музее наряду с экспонатами демонстрировалась диорама Волочаевского сражения. В советское время к музею и памятнику часто проводились автобусные и железнодорожные экскурсии из Биробиджана и Хабаровска других населенных пунктов Еврейской автономной области и Хабаровского края. В постсоветское время интерес к памятнику оказался утрачен. Музей остался без охраны и был заброшен. Для сохранения уникального памятника в октябре 2020 года начались работы по воссозданию его первоначального облика. селе имеются железнодорожная станция, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, средняя общеобразовательная школа, которая была построена в 1978 году. Наша небольшая видеоэкскурсия подходит к концу, надеемся, что вам понравилось. В следующей части мы побываем в поселке Николаевка. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.